У нас сегодня 1 сентября 2018 года, вот. меня зовут Туменко Юрий, и сегодня мы с вами будем заниматься, мы будем общаться, мы будем с вами отвечать на какие-то моменты, которые вам понятны, непонятны, и помимо меня еще будет выступать наш партнер, такой же, как и вы, человек, который занимается совершенно другим направлением, который абсолютно не связан с рекламным с рекламным направлением, а так он поделится своими, своим опытом и я думаю, что вам будет это, вам это понравится. Кстати, вот этот видеоролик, который я сейчас включал, он абсолютно нейтральный, он не относится никаким видам сетевого маркетинга, этот видеоролик просто идет по мотивации, потому что я считаю, что если человек чего-то хочет, он 100% этого добьется. Он просто нужно идти только вперед, и будет результат, и перестать ныть, перестать седовать, что кто-то виноват в чьих-то проблемах, виноваты в ваших проблемах только вы, потому что вы делаете сами выбор, этот видеоролик как раз и показывает именно это. Поэтому сейчас я представляю вам нашего партнера Сергей Барский. Вот, вы с ним все знакомы, потому что вы или находитесь в его команде, или просто в чате его постоянно видите, когда он отвечает на какие-то вопросы и помогает всем нам. Вот, поэтому, Сергей, подключайся, поделись своими наработками. После Сережи мы перейдем, я уже буду давать тоже свои какие-либо подсказки и буду проговаривать еще много интересного, что вам поможет в работе на нашей платформе Drop Сергей, пожалуйста. Раз, раз, раз. Друзья, еще раз поставьте, слышите? Так, микрофон. Ага, фух. Слава Богу, десяточки пошли потому что я очень переживал, что все было нормальненько, все настроилось, все хорошо. Что, друзья, у меня сегодня дебют, дебют именно выступление перед вами, на нашей, перед нашей аудиторией сообщества Drop The Bones. Так как дебют, хочу чуть-чуть в двух словах о себе, чтобы вы понимали, что я такой же, как вы, я среди вас. И просто немножечко, может быть, отношусь к этому с большим интересом, поэтому хочу немножко поделиться своими успехами, и чтобы вы поняли вместе с тобой, что никаких нету тут заоблачных требований или каких-то там особых знаний для того, чтобы действительно быть успешным вместе с командой, с которой мы сейчас идем. Хочу начать с того, что Юру Туменко знаю очень давно, с 2012 года, знаком с его командой, с высококлассной командой. Мы тогда начали занимались, были в одной компании в американской. Благодарен Юрию за эти годы в том, что очень много познакомил меня с различными инструментами, которые есть в интернете, которыми я сейчас благополучно пользуюсь. Ничего в них такого нету. Это обыкновенные наши соцсети, это YouTube, который мы пользуемся все, и те, кто действительно хочет. И я рядом с Юрием и с его командой, занимаюсь какими-то своими делами по жизни и бизнесами, я участвую в каких-либо э, тоже программах, там, проектах, в которых мы там э, участвовали, удачно, неудачно. Я как э, полный оптимист считаю, что всегда есть такое слово, как опыт. Поэтому даже если мы где-то не заработали денег, то мы заработали колоссальный опыт. Юрий опять вот в этом году запустил одну из своих интересных идей ну, для Украины и для, для дальше для мирового сообщества, где мы хотели объединиться, и были у нас там свои уже направления. И тут совсем недавно он меня говорит, что есть тема, одно из направлений, в которые давно говорит, хотел поучаствовать, но только сейчас принял это решение, потому что есть высококлассная профессиональная команда, с которой действительно будет не стыдно идти вместе и без чему у них поучиться. Вот так вот получилась эта идея, то есть он познакомил нас с Алексом э, и с его командой, объяснили нам идею. Самая главная была идея в том, что, как во всех других начинаниях, нас никто не требовал денег. Э, самый главный лозунг был площадкой Дон-Донс, это монетизируйте свое время, ресурсы и таланты. У каждого из нас есть талант, кто-то сидит дома, и никто об этих талантах не знает, а нам предложили эти таланты пользоваться ими и на благо для себя, и для площадки, рекламной площадки Drop The Builds. Принято было решение, мы вместе с командой начали это все осваивать. Сначала, конечно, был какой-то там страх, переживание, получится, не получится, но со временем стало ясно и понятно, что никаких нет здесь э, особых требований. И просто-напросто, э, живя и работая дальше в своем ритме... Сейчас уберем теск микрофончик, уберем чуть-чуть. А ну теперь как? Я убрал немножко микрофон, сейчас лучше? Вот, спасибо, спасибо. Извините, увлекся немножечко и не заметил ваши, ваши замечания сразу. Вот, продолжая даже, даже свою тему, я хочу просто сейчас сделать демонстрацию экрана и для всех, для вас показать, чем я занимаюсь по жизни и как это э, новая э, тема, которая пришла и которой я сейчас стал заниматься вместе с вами, вместе с площадкой Drop the Bombs как это повлияло на мою повседневную жизнь. Так, сейчас хочу сделать вот так вот. Скажите, пожалуйста, видно, видно страничку экрана? Отлично, отлично. Смотрите, друзья, еще раз повторюсь о том, что я такой же, как и вы. Я занимаюсь своим каждодневным бизнесом, я, ну, во-первых, хочу сказать то, что мне 50 лет, я работаю в крупной финансовой европейской компании, занимаюсь накопительным страхованием, я представляю две лучшие компании на мировом рынке, можно даже сказать, которым уже далеко за 100 лет, то есть я успешный топ-менеджер, у меня все хорошо, меня все устраивает, но как натура, постоянно ищущая и любопытная, и понимая то, что рядом происходят какие-то интересные процессы и вещи, имея рядом таких друзей и знакомых, как Юра Туменко, и таких же ребят, которые всегда стремятся к совершенству, получая информацию о том, что происходит, я просто-напросто включил в свою жизнь еще дополнительно то, чем мы сейчас вместе с вами занимаемся. Посмотрите мою страницу. То есть мне не пришлось, очень многих из наших партнеров, которые приходят, новичков, есть такой страх, вот, это мне придется менять мою страничку, что-то переделывать. Ребята, друзья, ничего никому не надо переделывать. Позиционируйте свою жизнь. Что вы делаете, как вы чем живете. Никому не надо менять никакие фотографии. Наоборот, от нас руководство Drop the Bongs просит быть, самими собой, просто-напросто, иногда, между своих повседневных каких-то постов выкладывать еще то, что от нас просят по заданию. Вот, допустим, здесь вы видите, да, то есть видите, обыкновенная живая страничка, моя повседневная жизнь здесь отображена, и между ними появляется задание, которое от нас просят наши заказчики. Ничего сложного, ничего аномального. Как мои друзья были, конечно, у меня тоже было переживание, что же делать, мои друзья, что скажут. Но с пониманием того, насколько мы действительно несем хорошую, правильную информацию, у меня пришло спокойствие, и я раньше как постил что-либо, делал какие-то интересные, просто дурашливые или интересные какие-то посты, или что-то стал теперь... Брать с нашего сайта, вы же знаете, да, это у нас вот это вот на нашем сайте, где куча новостей, куча всяких разных интересностей, с которых можно брать информацию и дополнительно еще показывать тот, насколько интересно находиться в нашем сообществе. Видите, откуда ты это взял, да? Вот. Я параллельно веду свой бизнес, у меня есть отдельная страничка которую я показываю, чем я занимаюсь. Туда добавляются ко мне люди. Вот. Параллельно себе открыл еще одну страничку, где мы начинали с Юры Туменко эту тему, но сейчас я ее перенастроил на нашу сейчас актуальную тему. Ну вот, чтобы вы понимали, чем мы с Юрией Туменком вместе и сейчас занимаемся. Там тоже есть разные интересные темы. И хорошее, так сказать, направление, об этом, может быть, как-нибудь отдельно поговорим. Я думаю, ничего сложного ни для кого нету, чтобы точно так же аккуратно, э, не, в коем случае не э, меняя свой образ жизни, э, вести ту, э, доносить ту тему, которую мы сейчас вместе с вами решили продвигать вместе с командой Drop the Box. Хочу еще сделать такой акцент Сейчас я посмотрю, сели меня слышат и видят. Все нормально. Хочу сделать такой акцент, как на YouTube. На предыдущих занятиях, тренинге уже один из наших коллег, Денис Тимошков, уже говорил об этом. Очень много Юра Туменко занятий проводит. Кстати, хочу еще раз сделать такой акцент, что люди, попадая к нам с нуля, могут получить очень глубокие знания во всех направлениях в интернете. И вот та база знаний, которая есть у Юрия Туменко, а плюс еще вместе с командой, которая пришел, пришла вместе с Александром Коржановым, я думаю, что ни в одном каком-либо там, ну не знаю, там клубе или где-либо, там, которая покупается за деньги, вряд ли кто-то получит. Поэтому... Продолжая дальше показывать свои, так сказать, удочки, хочу вот похвастаться тем, что когда-то Юрий Туменко меня толкнул к этому, и я действительно захватился этим, мне очень это нравится. Я здесь своя моя повседневная жизнь, мои друзья, э, мой бизнес, э, какие-то отрывки, какие-то фильмы, поздравлялки, то есть музыка. И это мой, можно сказать, э, такое мое личное телевидение. Вот. Есть уже своя группа подписчиков, есть возможность монетизации всего этого увлечения, что самое приятное, что ты просто-напросто рассказываешь о своей повседневной жизни, вот. а попутно еще и на этом тебе от YouTube, так сказать, капают центики. Вот. Параллельно специально завел себе канал по нашей сейчас платформе, Добаунти, ICO, Drop the Bombs, виду, ничего сложного. Обращайтесь, всему вам научим. Вот. Это мой канал отдельный, допустим, по, моим, по моему бизнесу. И даже хочу похвастаться. Я своей в 6 лет уже крестницей, сейчас я уже 8. Сделал по ее просьбе, сделал ей YouTube канал, где она делится своими разными детскими ну, не знаю, историями, какими-то там своими, ну, то есть вы видите, много всего, и, пожалуйста, ребенок себе чем-то занимается, хорошим, правильным, добрым. Вот. Так что рекомендую, друзья, обращайтесь по поводу того, чтобы мы могли вам передать свои знания. Ага, вот, кстати, сейчас хочу еще показать, так как у нас отдельно сейчас в Украине надо заходить, через VPN. вот Страничка то же самое, которое я занимался чем-то, что-то какие-то здесь посты ставил, что-то здесь делал с приходом Drop the Bombs. И она мне пригодилась, то, что я раньше делал, просто так. Теперь, можно сказать, мы монетизируем свои странички. Здесь же сделал себе отдельно, переделал даже, скажу вам, по-честному, потому что группа была заточена под другое, вот, а, стоп, это не то, это официальная группа, это сейчас задание выполнял, вот, сделал себе группу, где я точно так же веду, приглашаю всех своих партнеров на вебинары, выкладываю записи вебинаров, то есть веду какую-то активную деятельность, которая, ну, не знаю, занимает, ну, буквально, какие-то считанные не знаю, там 10-15, может быть 20 минут для того, чтобы на своих соцсетях разместить информацию о том, чем я занимаюсь. Естественно, люди подписываются, приходят, задают вопросы, ну и с удовольствием мы на них отвечаем. Хочу сделать такую маленькую подсказку, вот откуда берутся какие-либо, вот, ну, не знаю, там разные э, такие нейтральные посты. У нас сейчас есть чудесный такой э, телеграмм, в котором подписавшись на какие-либо э, ну, группы можно заходить и отсюда вобрать какие-либо интересные там, новости, интересные факты, которыми можно наполнять свои соц. Страницами, страницы в перемешку э, между нашими какими-то рабочими постами по нашим заданиям Drop the Bombs. Что еще хотелось вам сказать? Ну, хочу сказать о том, что, если честно, я даже не ожидал, что настолько заинтересует моих друзей, моих коллег. Замечу коллег, потому что очень много из моих коллег подписалось сюда, в этот бунт. И вот так вот как-то получилось, что у меня уже в первых моих только трех линиях, у меня уже 345 человек, чему я не несказанно рад. Стараюсь всем уделить внимание, со всеми поговорить, пообщаться, объяснить, убрать эти страхи о том, что нет никаких тут супер каких-то там таких знаний для получения какого-то результата именно на этой площадке. Вот. Поэтому рекомендую точно так же вам задавать ваши вопросы, обращаться к вашим пригласителям. Вот. У меня в моем в основном бизнесе есть такая интересная поговорка, что ли, пословица, которая говорит, что наставник достается тому, кто достает наставника. Поэтому, друзья, знаете, как говорится, самый глупый вопрос не заданный. Я сейчас по опыту, общаясь со своими последними, можно сказать, подписчиками в Dog the убеждаясь в том, что на самом деле остановка у них в процессе получается из-за каких-то мелочей. Реально из-за мелочей. У кого-то телеграмм не перевелся на русский, ему сложно что-либо делать. Кто-то не может найти ссылку, чтобы скопировать и вставить в отчет. У кого-то проблема в биткоин-толке написании поста какого ну, для того, чтобы там какую-то ну, вести деятельность, чтобы повышался ранг. На самом деле, когда работаешь со своими людьми, убираешь вот эти вот страхи то получается, что на самом деле это все были такие мелочные. И процесс идет, и люди точно так же дальше передают те знания, те уроки, которые ты объяснил, показал своим людям. И вот как бы в итоге получается вот такой вот результат, который я всем тоже желаю. И вместе с вами мы должны наше чудесное сообщество Закрытая, как говорит Юрий Туменко, ему нравится эта фраза, закрытое рекламное бизнес-сообщество Drop the Bombs, мы должны сделать одним из лучших, а даже еще лучше, лучшим на интернет-пространстве для того, чтобы мы занимали первые места, чтобы к нам обращались за, за заказами, для того, чтобы наши монеты Drop ценились, ну, будем так сказать, как минимум на уровне топовых криптовалют вот но это все в наших руках если мы все вместе этого не сделаем то ну, самостоятельно руководители какие бы огромные знания и специализацию они не имели им этого не сделать без нас без команды вот друзья вот как бы на этом наверное остановлюсь немножко может быть эмоционально получилось мое выступление но тем не менее я донес до вас все, что мне хотелось донести. Важно, не останавливайтесь, задавайте вопросы. Огромные знания есть у команды, такой, у сведенной команды Drop the Bombs. Есть огромные наработки. Важно, чтобы вы обращались, чтобы не было такого, что, ой, у меня что-то не получилось, бросил и ушел. Обращайтесь. Вот. На этом, наверное, остановлюсь. Надеюсь, что меня еще будут выпускать к вам прямой эфир. Будем общаться, будем делиться опытом. Всего вам хорошего, успехов, огромных вам успехов. Давайте сделаем нашу бизнес-площадку Drop The Bombs лучшей на простор просторах интернета. Я думаю, от этого выиграем мы все. Всего хорошего. Передаю слово дальше, наверное, Юрию, потому что я вижу в комнате, он там ждет меня. Спасибо вам всем огромное за внимание. Всего хорошего. Да, Сергей поделился своим позитивом, это его был дебют, поэтому прошу тоже поприветствовать, это тоже важно. Сергей, большое тебе спасибо за то, что сегодня ну, как бы с нами пообщался поделился своим вот опытом и наработками. Ребят, меня слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, циферки от 1 до 10, а то не вижу пока от вас ничего. Там непонятно, все ли нормально или нет. О, все, благодарю. Так, ну что, продолжим. А, огромная просьба. Запоминайте, записывайте все, что буду говорить. Это важно. И важно, чтобы вы все четко осознали. Еще раз. На данном этапе, те, кто хотели выяснить, все ли у нас нормально по нейрониксу, все ли хорошо, все хорошо просто за счет того, что на площадке у нас одно количество людей, а если посмотреть, какое количество людей с нормальными аккаунтами, не заспавленными, то их на 80% меньше, чем то количество людей, которые хочет выполнять эти задания. Выполняет, но заказчику подобные могут не подходить. Поэтому важно, чтобы мы немножечко перенастраивались. Перенастраивались и двигались правильно. Вот. Какие есть у меня к вам идеи и решения тех проблем, которые, с которыми люди сталкиваются? Все просто. На данном этапе платформа Drop the Bomb является совершенно иной, не такой как платформы, на которых люди выполняют баланти. Поэтому те люди, которые приходят как обычные балунтер, они привыкли, что они заходят в кабинет, видят там разные задачи, которые нужно выполнить, они их просто выполняют и получают какие-то токены. И как на одном из мероприятий ребята рассказывали, которые уже по полгода, по году работают в бонут направлениях, что если раньше заработать можно было большие деньги, то сейчас можно вести 30, 50 и даже 100 проектов. Если из них 10% в идеале закроются на, и соберут необходимое количество денег, и они как минимум ICO вы, идет, пройдет успешно, это круто. Если из этих 10, 3, 4 проекта выйдут на биржу, это обалденно. И если как минимум не в 10, а в 5 раз стоимость монеты упадет сейчас, то это вообще замечательно. И это получается, что введя огромное количество ICOшек, люди получают токены, они у них продолжают висеть, на кошельках, потому что на биржу они так и не вышли. А некоторые даже токены не передают. Поэтому люди могут проработать несколько месяцев за какие-то 10 долларов и будут счастливы, что они их получили. При этом времени тратится очень много. Drop the Bomb идет совершенно по-другому. И поэтому те шишки, которые мы все вместе набиваем, они есть и они будут, поэтому ну, нужно это понимать и в любом случае, заметьте, у вас есть руководство, то есть есть руководство в лице Алекса, который делает все, чтобы участники были в плюсе. Почему он это делает? Потому что у нас совершенно другая задача. Задача не просто вести только ICO-проекты, но по факту при нормальных аккаунтах, которые вам необходимо будет создавать, или параллельно, или на тех, которые у вас есть, можем рекламировать что угодно, а также выполнять огромное количество микрозаданий. Микрозадания – это, например, ну, просят написать большое количество отзывов о каком-то видеоблогере. Он обращается к нам и просит, друзья, я хочу, чтобы вы меня пропиарили, поэтому везде обо мне написали. И мы просим вас, чтобы вы это сделали. Вы через свои аккаунты заходите, пишите правильно комментарии, пишите правильно отзыв, и вы получаете кучу. он получает кучу позитива, за это он платит деньги. Вот это является микрозадание. Или на бирже необходимо, чтобы какая-то из монет вышла, залистилась на бирже, она просит нас, платит деньги для того, чтобы мы проголосовали за нее, а также подтянули какое-то количество людей для этого. Или еще кто-либо говорит, что, друзья, у меня я запускаю там MLM-проект, который связан с биодобавками, могли бы вы везде обо мне написать, вот, вот вам продукт, вот можете его изучить, вот задание, и мы просим участников платформы Drop the Bomb, написать отзывы, а также снять обзор на продукты, которые присутствуют. Таким образом, мы это все выполняем, получаем за это комиссионное вознаграждение, а MLM-проект получает большое количество отзывов и видео о том, что вот он такой классный, прикольный и так далее. Вот это называется монетизация ваших ресурсов которые переводятся в рекламный сегмент. Однако, те аккаунты, которые у людей были задействованы под ICO, они э, на самом-то деле не подходят для того, чтобы можно было вести правильный образ, э, правильную работу. Почему? Да потому что они похожи на гиперспам аккаунты. То есть там на каждом углу находится реклама чего-нибудь, чего угодно. Так, я, кстати, настроил. Теперь я могу показывать экран. Смотрите. Ту так, сейчас. Друзья, видно экран? Давайте напишите, кому видно. Вот, видно ли экран? Вот, видите, мышкой вожу, вожу мышкой вот так. Вот я просто его не вижу, поэтому, если вы видите, то напишите, пожалуйста, кому видно, что я мышу дергаю так. Вот так. Вот вожу. Ага, все отлично. Теперь я буду показывать вам мою страницу ВКонтакте в Фейсбуке, а также покажу сервис, который помогает нам заниматься постингом. Так, отлично. Переходим на страницу ВКонтакте. Вот моя страница ВКонтакте. Она не оформлена под работу. Есть две причины. Первая причина, потому что у меня просто нет физически времени. Это раз. А во-вторых... Контакт почему-то ведет себя очень плохо. Почему он плохо себя ведет? Это потому что как, стоит мне только поменять фотографию, я уже несколько раз пытался ее поменять, просто фотографию свою обычную поставить, и у меня блокируют. Меня блокируют полностью. Причина, они извинялись много раз, извините, там у нас бот настроен, что типа на вашем прокси как бы, есть какие-то нарушения. Я не знаю, о чем они говорят, но суть в том, что я не могу настроить эту страницу и выкладывать мои фотографии именно вот на аватар. Я могу фотографии постить на страницу, но выкладывать, вот как я хотел бы, я не могу. Однако я вам покажу просто вот. Вот, вот эта моя страница, есть наш вид деятельности, это платформа, платформа «Доминго». Вот, которые являются бизнес, клубной бизнес-системой. они говорить, понятное дело, сейчас не буду. Но могу сказать, что есть наш сайт, есть наши возможности, есть э, куча всего. И на этой странице я публиковал информацию о э, том, чем я занимаюсь. В принципе, вы должны делать приблизительно так же. То есть вести свой, э, свою жизнь на вашей странице. Здесь должны быть ваши фотографии фотографии из вашей жизни и так далее. Вот здесь понятное дело, что в своей, на своей страничке я вверху закрепил тот вид деятельности, которым я занимаюсь. Вот Я сделал закрепленную запись, все мои знакомые, друзья, которых у меня порядка 4000 они как бы видят, что вот, зайдя ко мне, они видят, что вот я занимаюсь вот тем-то и тем-то. И как видите, есть лайки, есть просмотры, это люди приходят и просматривают, и лайкают о, мое направление. Здесь, вы видите, я просто загрузил музыку, которую реально слушаю периодически вот на свою страничку. Тоже людям это нравится. Тут меня поздравляют э, с днем рождения там, и так далее. А вот тут я делаю посты. Вот Я э, просто пощу, но при этом я это делаю не репостом. Я нахожу картинку и я ее пощу самостоятельно. И это мне нравится. А вот. Тут я прописывал, тут мне показан мой статус, который я себе ставил. И тут обратно есть обратно те посты, которые мне комфортны. Мне нравится вот, такая вот такое направление рисунков, и вот я это сюда постил. Тут я информацию о кофе делал и так далее. Здесь тоже информация. Вот видите, я все делаю самостоятельно, руками. Я не делаю никаких репостов. Все идет лично от меня. Вот. Песня ЦОЯ. Там и так далее. Тут есть. Вот тут есть у меня репост. Вот тут я делаю репост именно с, с группы. Однако в основном все, что я делаю, это делаю я именно позже себе на страницу и не делаю никаких репостов. Если так посмотреть, что здесь есть информация. Вот я был во Львове. Вот, информацию сюда тоже закинул. Вот и так далее. Поэтому, как вы видите, все делается в ручном режиме. Я не делаю никаких репостов. Если зайти ко мне на страницу, можно увидеть, что ее ведет реальный человек, а не какой-то бот. Сейчас я вам покажу Facebook. Я вам пока сейчас посмотрю, видно и слышно. Так. Twitter не покажу. Простите, вот Twitter это лучше показывать какой-то реальный, классный Twitter, потому что Twitter, я, у меня он есть, у меня LinkedIn есть, я могу вам LinkedIn показать. У меня там Порядка тысяч друзей. Мне там огромное количество, там есть свои приколы, хотя его тоже не веду. Твиттер, это ну, на следующем занятии будут у нас для вас сюрприз. Я приглашаю как бы, специалиста нашего по копирайтингу. И для вас мы будем давать школу по тому, как правильно писать копирайт. Вот, подсказки определенные книжечки, там все остальное, чтобы вы могли немножко позаниматься и понимать. Как не надо писать отзывы, писать вот статьи. Это все просто такое, Читаешь, что у тебя идет взрыв мозга. Вот как-то так. Для, хороший для примера, друзья, у кого есть хороший для примера Twitter, блин, надо, чтобы вы скинули, я на него зайду и прокомментирую. Окей? Вот, может у Алекса есть или у Сережи, как бы, ребят, у кого есть хороший твиттер, для примера, скиньте, пожалуйста, я по нему пройду, пока покажу фейсбук. Но фейсбук я покажу вам, моей супруге, вот, потому что она его ведет сама по себе, она его не монетизирует, просто она его ведет правильно. Вот, почему правильно? Потому что она себя не раскручивает, но она умеет писать. Она умеет писать очень качественно, ее читают, читают ее люди разные, при том, что если бы она захотела себя раскрутить, это было бы на громадном таком вот плане. Вот ее страничка. На страничке она делает статьи, периодически пишет информацию. Здесь нет накрученных подписчиков, здесь нет ничего. Она даже людей в друзья, не, можно сказать, не добавляет, но то, как что она пишет, люди комментируют. Очень важно, чтобы была э, именно активность на странице. Чтобы люди комментировали, чтобы люди лайкали. А тут она делает фотографии, там, например, вот вчера там купили то-то там, ребенку, там, бах, есть определенные варианты. Вот фотографии, 28 лайков присутствует при том что она не раскручивается ничего не делает 33 лайка комментарии люди пишут она ведет собственную страницу вот 57 лайков просто люди заходят и делают комментарии пишут она ведет ее вот так вот я просто пролистываю вот это страница для реально живого человека который интересно почитать зайти посмотреть и реально, вот, например, мы шли и на фасаде дома э, как бы увидели надпись. Она ее просто сфотографировала. Вот, и э, вот, интересно, надпись на фасадах буквами, э, бы, разными. Сегодня вот увидели нормальные нажали. границы, только вот граница в нашей голове. Реально, вот идет человек по улице, видит, интересное, можно сфотографировать и загрузить, кто мешает это делать. Да вообще, да никто. Но зато это люди комментируют, им это нравится и так далее. Поэтому по факту задача каждого из нас, задача каждого из нас, это вести реальные страницы, наши, с реальными, извините, лицами, а не с непонятно чем. Поэтому очень важно, чтобы вы это поняли. Друзья, твиттер мне скиньте, пожалуйста, жду, чтобы я мог тоже показать именно твиттер. Вот. Теперь, что я вам не рекомендую. Есть люди, которые говорят, это что мне нужно сейчас? Вот они говорят, мы хотим работать в Drop The Bone, мы хотим на этой платформе, потому что мы понимаем то, что вы делаете, и мы хотим это развивать вместе с вами. Единственное, что э, нам непонятно, нам сейчас нужно завести новые страницы, их раскручивать, а так как есть ну, условия определенные, Так, я не согласен немножечко по поводу времени наведения. Я сейчас объясню, как это сделать. Вы правы, если вести его полноценно, целенаправленно, то надо много времени. Однако достаточно мало времени, когда у вас есть вот такая вот штука. А, открыл. SMM Box. Вот это вот платформа, которую мы используем. И именно эта платформа позволяет нам делать отложенные посты, а также создавать, вот видите у нас вот сколько, мы ведем группы разные. Вот, и именно вот, этот вот, вот эта платформа позволяет нам делать постинг, его формировать, контент искать, все, что хотите. Вот здоровье, спорт, бизнес, мотивация. Вот я хочу, например, запостить себе в группу или на свою страничку, какой-то определенный контент. Я его смешиваю. Так, что-то у нас есть. Так, вот есть контент, да. Бизнес мне подтягивает с определенной группы информацию. Я, если хочу себе вот такую вот картинку или, например, такой текст, я его себе могу скопировать и запостить как отлично от своего имени и так далее. Поэтому, когда есть инструменты, когда есть инструменты, то все очень просто. Вы можете, здесь какая оплата? Ну, много разных есть подобных сервисов, просто этот самый лучший для работы, потому что здесь огромное количество разных социальных сетей можно подключить. Да? Так, огромное количество социальных сетей. По факту это «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер», «Телеграм», «Поинтерес». Что еще? Инстаграм, короче, есть определенные, как бы, со соцсети, которые можно подключать, и для них он удобен. Вот потому что в один клик можно все, во все сразу соцсети перекинуть. По поводу оплаты, сейчас, друзья, посмотрю. Так, так, так, так, так, так. Оплата, вот. Вот, смотрите. Оплата есть на один месяц, на три, на шесть и на двенадцать месяцев. В среднем обычному человеку на месяц достаточно там, 300 рублей оплатить, и он использует этот э, сервис для работы. На 3 месяца чуть больше, но со скидочкой на 6 месяцев и на 12 месяцев. Вот такая вот стоимость на 12 месяцев, 50% от стоимости есть. Это для обычного человека, для там где 15 групп и несколько аккаунтов, 3 аккаунта можно вести и как бы определенный VIP статус, который ты покупаешь и получаешь там огромное количество возможностей. По факту, из того, что я вижу, вот смотрите, можно объединить усилия команды какой-то, купить себе VIP-аккаунт на один год и с шестером, шесть человек взяли, скинулись и имеют вот этот вот инструмент для работы и могут вести как бы в одном. Короче, иметь доступы к одному сервису подключить до свои соцсети и конкретно заниматься постингом там всего всем остальным. Поэтому вот как-то так. Однако вы можете делать, вы можете найти, вы можете найти что-нибудь подобное. Суть в этих сервисах в том, кстати, сейчас еще могу проговорить. В SMM-бокс можно, да. В SMM Box можно делать такую штуковину. Предположим, зарегистрироваться на две недели бесплатно и попользоваться им. Попостить себе, повникать, как это делать. А потом, когда у вас отключат возможность делать постинг, в SMM Box можно просто искать новости по вашему направлению. Запостить вы их не сможете, но скопировать и в другой сервис бесплатный какой-нибудь перенести и постить вы сможете. Это вот вам идея. Раз. Вторая идея. В твиттер особенный, но ну, можно свободно постить через SMM бокс там есть ограни... он сразу показывает, вот когда вы делаете э, постинг в твиттер, он, он сразу тебе ограничения составляет, делает, вот сразу ограничивает. Вот, вот, вот 150 символов больше ты не напишешь. Он, он как бы здесь в сервисе мне нравится то, что он сразу тебе подбирает и подгоняет все под ту социальную сеть, в которую ты делаешь постинг. В Twitter можно делать постинг отдельно. В соцсети, которые одинаковые по постингу, они можно объединить в одну группу и одним кликом сразу будет раскидываться везде. Это раз. А Twitter, Instagram, у них другие особенности. конечно. Просто помощь, помощь в работе, как бы это очень хороший сервис для поиска контента по тому направлению, которое вы ведете. Это одно, один из вариантов. Я сейчас вам еще расскажу другие механизмы, которые вам, друзья, нужно использовать. И это важно. Есть такое понятие, вот в подобных сервисах, а также это же понятие есть в обычных сервисах, это то, что можно делать отложенный постинг. Отложенный постинг во всех социальных сетях вы это можете делать. А вот Twitter, Instagram, там есть в этом плане некоторые проблемки. Именно поэтому вот такие сервисы, они вам нужны. Для чего? Потому что подобные сервисы позволяют сделать отложенный постинг на неделю вперед. То есть вы сегодня или, например, в воскресенье садитесь. Возле компьютера сделали так и через 5 часов закончили. Но ну, это к примеру говорю так. Что это, что это значит? Это значит, что вы на неделю вперед по 5-6 постов в день через сервис настраиваете и пишите временные рамки, когда и в какое время вы, эти ваши посты будут публиковаться на вашей странице одновременно сами по себе. Полностью без вашего участия. И вы за один день, на неделю вперед, себе накидываете информации разные, подходящие под ваше любимое направление. И эта информация сама по себе, без вашего участия, даже когда вы не в сети, даже когда вас нет в интернете, она сама будет постить. И ваша страница будет всегда живая. И если вы впишете ваши хэштеги, Подходящий под вас. Если вы впишете туда реферальную ссылочку вашу дополнительно, правильно продумаете это, мы об этом тоже будем говорить на занятиях, то это позволит вам, даже когда вы не в сети, подключать новых партнеров. И люди будут видеть, что у вас живая страница. Друзья, это что, сложно? Как понять? Я просто в шоке, когда люди просто этого не делают. Я понимаю, там не знали, но так информации в интернете много, просто люди, извините, хотят халявы. Хотят, чтобы на халяву им приходило, блин, бабосы капали везде со всех источников. Но так не бывает. Я специально видеоролик э, как бы загрузил и людям показал. Сейчас я покажу, как человеку, который, предположим, не имеет возможности приобрести себе такой сервис, может в ручном режиме найти, блин, информацию, раз, и ее... Сделать отложенную запись, отложку ВКонтакте, например. Окей, показываю. Смотрите. Самое важное, чтобы вы запомнили, это то, что вы должны вести то дело, в котором вы являетесь или профессионалом, или вы это на самом деле очень любите. Вы должны постить только то, что является для вас ценным и где вы можете написать что-то вашими руками то есть где вы можете написать какой-нибудь пост стрипту или вы сможете сделать какую-то свою экспертную оценку или экспертное заключение в свою дать вы должны вести то в чем вы разбираетесь я категорически против винегрета на странице вот это неправильно почему? Потому что вы должны смотреть на свою страницу со стороны ваших посетителей. Вы должны просто погулять по страницам людей. Давайте погуляем. Давайте я буду участвовать и будем гулять. Хорошо? Вот заходим к моим друзьям. Я сейчас зайду, к, например, вот к Толику. Да, вот есть Толик. Заходим к дяде Толи. Заходим на его страницу. Вот смотрите, человек, правильно, человек разумный. Потому что он тут есть. Тут показано его фото. Тут показано, чем он занимается, показаны фотографии из его жизни. И что он постит? Барашка в состоянии души. Он запостил его состояние души. Смотрите, 70 лайков. Он комментирует, люди ему пишут. Он здесь постит какую-то или перепостит какую-то информацию, хочет выиграть в каком-то конкурсе. Это всем понятно. Потом он постит фотографии знакомых девчонок. Он, смотри, теперь он в рекламе. По факту Толик занимается озвучкой и тут есть информация, где он озвучивает какую-то информацию. Потом стихи он себе запостил, государственный экзамен по хореографии. То есть Толик ведет свою страницу и он здесь есть. Он живой, блин, человек. Идем дальше. Заходит не то. Заходим в друзья еще. Кого мы еще можем здесь посмотреть? Ну, заходим, например, к Игорю, да, Игорь, заходим мы к тебе, вот заходим к Игорю, Игорь живет в городе Москва, национ, место работы национальная футбольная лига, то есть он как бы работает по, по футболу, здесь куча фотографий его, здесь есть, он постит информацию, связанную с футболом, и здесь видно, что вот у него сколько друзей, порядка там 1200 человек, и он пустит информацию, и люди ее лайкают. Реально, без накруток, без ничего. Он постит все о своей жизни. Вот, пожалуйста, 88 лайков, 53. Это реальная страница, но он закрыл комментарии. Если бы комментарии были бы открыты, то здесь вы видели, помимо лайков, вы бы видели еще и комменты. Если бы он на них отвечал, то страница его поднималась бы еще выше в топ. А теперь давайте с вами пошутим отчасти и зайдем вот так. Мы найдем популярные сообщества, да, мы найдем баунти. Ха-ха-ха, баунти, ай си ICO. да, баунти, и давайте зайдем на какой-нибудь вот SEO баунти. Давайте, крипторабота, заработок, ICO баунти. Да, вот сегодня заходим вот сюда. Так, люди сюда постят информацию. Что здесь есть? Мне интересно, чтобы вы посмотрели, какие здесь есть люди. Помимо фейков, да? Давайте сюда зайдем. Зайдем, например, куда мы здесь можем зайти, где-нибудь что-то похожее очень сильно на какое-нибудь реальное баунтевское, например, куда-нибудь вот сюда, например, да, сейчас посмотрим. Ну, смотрите, вот, вот у меня к вам такой вопрос, вот есть человек, да, у него 4600 знакомых друзей. Так, друзья, смотрите, покажу дальше. Вот есть человек. Чем он занимается, все видят. Да, У него тут куча есть веб-сайтов, сразу ссылок, огромное количество. И что можем мы здесь увидеть? Так, первый пост. У меня есть подарок для тебя. Ну, спасибо большое, конечно. И сразу же на его странице люди, которые заходят, пишут всякую непонятно чего. Потом он узнает о своих поклонницах. Ладно, тут тоже какая-то фигня. Новый кран. Пока смотрим новый кран. Смотрим новый аэрдроп. Обратно какая-то спам заспамленная и друзья. И еще один новый аэрдроп. И еще один новый аэрдроп. И, и еще одну баунт. И еще одну баунт. И еще, и еще, и еще, и еще. И так можно листать на постоянной основе, постоянно и везде. Аэрдропы, аэрдропы, аэрдропы и аэрдропы. У меня к вам вопрос. Кому нужна эта страница? Будете ли вы на нее заходить, если бы это было бы у вас, у кого-то из ваших друзей такая страница? А вы вообще туда будете заходить? Кто это вообще в левый человек? Это просто левый человек, которого я нашел в группе по Баунти. Будете ли вы заходить к вашему знакомому, если он будет постить такую, такой бред? У меня вопрос, а кто к нему тогда вообще, блин, заходить-то будет? Понимаете, друзья, когда ты заходишь к своему знакомому и у него на странице только одни баунти, ICO, какие-то рекламные посты, и есть в комментариях еще куча людей, которые пишут тоже свои ссылки рекламные, вы такое вообще любите, вам, это, вам интересно каждый день туда заходить и делать какую-то активность, если только вам за это не заплатят. Ответьте, пожалуйста, друзья, ну как бы мне важно, чтобы вы ответили. Да, у него 4000 накрученных друзей. Я могу сейчас показать кучу сервисов, где можно накрутить и купить. Да, да, вот правильно, Наталья Денисова, вот человек просто выполняет задание без осмысления. Вот, Дмитрий, если это только не тематический паблик, куда люди специально заходят, но люди не заходят к людям, чтобы находить аэрдропы, которые, у которых заспамлено. Люди понимают, что если ты занимаешься конкретно одной темой и не бегаешь с компании на компанию каждый день, это приблизительно выглядит так. Я вам сейчас приведу прикол, шуточный такой прикол, просто представьте себе, я не говорю, что в себя самих, в ваших знакомых. А ваша знакомая, приходит подруга к своему другу, говорит, ты знаешь, я сегодня начала заниматься рефлейм, я хочу пригласить твою жену со мной вместе строить этот бизнес. Проходит три недели, эта же подруга приходит к своей подруге и говорит, ты знаешь, я решила заняться сейчас теньши, вот, потому что вот я решила, что вот тут самый лучший бизнес, потому что вот это самое лучшее в мире, что присутствует. Так вот я решил, это для меня теперь самое классное. Прошло еще три недели. Она обратно приходит к своей подруге и говорит, ты знаешь, все-таки я решила, что MWAY эта компания намного лучше, чем все остальные, и именно здесь я буду успешной, именно здесь я буду самой богатой в мире. Еще три недели проходит, она приходит, говорит, знаешь, все-таки, наверное, Reflame. Вот Буду заниматься этой темой. Вот приблизительно это выглядит вот так. Когда человек каждый месяц меняет новую компанию, потом еще новую компанию. Вот таких людей, извините, называют сетевыми бомжами. Потому что они по факту везде бегают. Относя... Вот этот, если перефразировать вот этот вот пример MLM бизнеса, потому что ну, в MLM бизнесе я с 2003 года, довольно-таки длительный период, долго, понятное дело, я не веду уже MLM, однако опыт и понимание остались. И вот переходя вот на платформу, переходя на проведение баунти-программ, можно сказать так, что люди спамят постоянно всякую гадость на свои страницы и к ним когда к ним два раза вы зашли и увидели вот это вам вы в третий раз не зайдете это значит что это что единственное что люди могут сделать с такими аккаунтами это накрутить купить ботов и все это единственное потому что активности нет ноль активности никому это не интересно если спамят у них кто-то то почему спамят зашли к ним увидели тысячи друзей Ага, если я ссылочку свою размещу, как может быть кто-нибудь по ней перейдет. И спам на спам идет. Люди будут заходить и делать активность только в тематической группе. А заходить и активничать они будут только на странице. Давайте посмотрим еще раз, на какой странице они будут вести. Вот тут активничать они будут на странице как минимум вот такой вот страница реального человека. У человека есть записи на стене. Человек ведет, у него есть информация, хотя вот, наверное, неправильный пример, потому что он в основном делает репосты. Но репосты он делает со своей группы. Он пост, делает репосты со своей группы. И если мы перейдем, наверное, на другого человека, сейчас кого-нибудь еще из своих знакомых. Вот, например, Роман Нет. Например, давайте зайдем вот сюда. Вот, парень занимается паркуром. Да, он делает там кучу разных трюков, он там очень крутой, он там прыжки, сальто, фляги, все, что хочешь делает. И вот тут он делает определенные публикации, люди это просматривают, и кое-где есть определенная активность. Но суть в том, что по факту это его страница, это не заспамленная страница непонятно чем. Здесь можно даже посмотреть на него самого. Вот, когда здесь он показывает свои там посты и все остальное. Вот, если вам была бы эта тема интересная, и вы были бы у него в друзьях, вы бы как минимум приходили к нему и э, смотрели э, то, что он публикует у себя. Вот, давайте еще другого кого-нибудь вам покажу. Покажу кого-нибудь еще. Вот, давайте зайдем, зайдем к Александру, да. Заходим к Александру. И у Александра можно сразу увидеть фотографию, которую он сделал. Можно увидеть тоже еще одну фотографию. Вот, пожалуйста, вам фоточки и ведение нормальной страницы. Вот даже, даже лайк поставлю, видите, вот даже от себя лайк. Вот Алекс ездил от TripWiser. От TripWiser ездил в UR. Видите, тут можно зайти тоже посмотреть, как он встречался с делегацией вот, очень крутых, замминистра и так далее. Поэтому наш Алекс, он очень крутой дядька, чтобы вы знали. Он, блин, это, блин, очень важно. Где здесь репосты, где здесь спам? Так ты заходишь на страницу, ты почитай, ты, может, чему-то научиться можешь. Я могу еще к одному из своих знакомых найти, этого человека тоже многие знают. Сергей Петрик. Друзья, надо ответить. Прошу прощения, звук отключу. Продолжаем. Заходим на страницы... Это накрутка, это не тематичный паблик, да, это накрутка, да, конечно, человек личности, открытая аудитория будет. Конечно, если человек личность, если вы все личности, вы все абсолютно личности, просто вы должны заниматься тем, что вам нравится, что вы любите, а не делать непонятно что. Вот заходим к Сереже Петрику, вот заходим и смотрим, и он показывает свою жизнь, как он по криптовалюте, по всему информацию дает, у него куча активности, он просто отключил комментарии, но активности везде есть, люди репостят его, люди читают, людям реально это нравится, потому что он делает все реально осознанно, и это прикольно, он делает это под свой стиль. В чем он является профи? А в чем вы профи? Вы должны вести свою жизнь, ну, как свои страницы, как, как профессионалы. И есть еще твиттер, мне предложили вот посмотреть Алекс, да, вот Алекс скинул свою страничку. Так, что он здесь? Баунти Drop the Бомб сделал пост. Вот смотрите, Алекс запостил э, девочку на мотоцикле. Наверное, она не думает, она ему понравилась. Тут он еще одну девочку запостил. Ну да, я понял. Э, вот тут он с, с ссылочкой своей, еще одна, один репостик, еще одна девочка, еще одна девочка с мотоциклом. А почему, а почему возле машины девочки нет? Непонятно. Вот. Ну, честно, я все-таки бы вот здесь бы делал бы очень много дополнительных постов, потому что не хватает какой-то... Вот, Алекс, ты любишь заниматься монтажом. Кто мешает тебе находить информацию, связанную с монтажом, и делать, и постить это как минимум на свою страницу? Девочки, это хорошо, но я бы не... ну, мне... Нарушений нет. Согласно тому, что мы предлагаем. Но там и неинтересно. Страница должна привлекать внимание, чтобы э, это было прикольно. Давайте сейчас, как я и сказал, покажу, как сделать отложенную запись и найти информацию на вашей странице ВК. Заходим на страницу вашего ВК. Тут есть много, что у вас нового. Нажимаем вот сюда, нажали. Теперь заходим в SMM Box. Зашли. Находим, находим э, поиск контента. Что бы я себе хотел запостить? Прямые меры и конкретно категории. Бизнес, не то, животные новости, цитаты, туризм, дизайн, графика, бизнес, мотивация, спорт. Так, я буду, ну, эротику я постить не буду. Может быть, вам захочется, там себе будете делать. Я не буду вам показывать. А бизнес, бизнес и мотивация. Заходим на цитаты бизнеса мотивации. Делается, вот, находится определенная информация, но тут есть штучка такая, Перемешать. Вот, мешаем это все. Так, и ищем, что из этого мне бы понравилось. О, мысли правильно. У каждого из нас есть точка срыва. Когда становится на сердце тяжело. Нет, не хочу это, это делать. Так, бизнес бизнес-вумен. Нет, не то. Так, «бизнес-цитатник». Не то. Чем ярче вы позволите себе быть внутри, тем ярче будет мир, в котором вы живете. Вы себя... Нет, не нравится мне. Это бизнес-вуман. Так. Бизнес-идеи. Ну вот вариант, да. Сильно длинная, не подойдет. Так, бизнес-михаил Жванецкий, жизнь не короткая». Так, так, что еще здесь можно найти? Бизнес, цитаты. Нет. Вот, смотрите. Бизнес, цитаты. Человеку необходимо выбрать цель жизни исполнить решимость и исполнится, решимость для чищи. Короче, я беру вот это, копирую Копирую. Эй, так, мышка чуть не работает. Короче, копирую вот эту вот запись. Вот здесь, вот так. Копирую. Захожу на свою страничку. Делаю вот так. Потом я скачиваю фотографию. Правой клавишей мыши. Сохранить картинку как? Тензи. Так, вот она в JPEG. Смотрите, друзья, жму «Сохранить», картинка сохранилась. Единственный вариант, я вам скажу одну определенную особенность, очень важный секрет. Чтобы было все правильно, когда вы копируете, копируете как сохраняете картинку, надо сделать вот так. То есть изменить ее название. Обязательно изменяйте название картинок, которые вы копируете. Они должны совпадать с теми, которые были загружены с их кодом, можно так сказать. Это раз. Картинку я скачал. Захожу к себе в ВК. Нажимаю «Добавить фотографию». Загрузить фотографию. Так, Загрузки, по идее. Да, вот она. Смотрите. Загружаю эту фотку. Всем видно, что она появилась? Видно? Видно. А теперь смотрите, что я делаю. Есть такая штучка «Еще». Таймер. Заходим в, к таймеру. И тут, и тут предлагается мне, когда бы я хотел, чтобы эта э, надпись появилась. 1 сентября в 15.00. Вот в 15.00 и нажимаем на кнопочку «В очереди». 15.00, видите, написано «Отложены». Вот мои записи, все записи. А вот отложенные сегодня в 15.00 эта запись появится у меня на странице, или я могу опубликовать ее сейчас. Все. Я могу таким образом сделать отложку на месяц вперед. Я могу сделать отложку на месяц вперед по несколько записей в день, таким образом. но ну, там есть ограничения, но сама суть, что можно делать отложку у себя на странице. В Фейсбуке то же самое, в Одноклассниках то же самое, если бы вы их вели. Просто сервисы, вот эти, типа SMM-бокса, позволяют вам делать отложку удобнее и делать отложку сразу во всех социальных сетях, даже которые не имеют вот эту функцию, например, тот же, Твиттер, непосредственно тот же, Инстаграм и так далее. Хотя в Инстаграме, по идее, есть отложка. Но суть в том, что вот я вам, друзья, показал вариант, как это делать. Кто мешает вам однить, ну, как бы определенную информацию, писать что-то от себя, делать отложку, и она будет сама потом поститься у вас на странице. Это же не сложно. Друзья, я что-то сложное показал вам. Это любой из вас же может сделать подобное. Напишите, пожалуйста. Это первое. И во-вторых, что значит незнание? Никто не мешает зайти в интернет, на YouTube и написать, как сделать отложку ВКонтакте. Отложенный постинг. Это же сложно. Я не думаю. Незнание, да. Еще раз говорю, YouTube. Google вопрос-ответ. Никто от вас ничего не скрывает, это все присутствует. Просто я вам показал сейчас, что это есть, и вы можете это делать. Теперь запишите себе, пожалуйста, друзья мои, запишите. Я вас, я вас очень прошу. Каждый день на ваших страницах должно публиковаться минимум 5 новостей 5 информаций из, или из вашей жизни, или из тех тем, которые вы, которые вы ведете хотите поделиться. И вы можете об этом что-то написать даже двумя словами от себя. 5 новостей должно быть. 5. Почему? Потому что если вы будете делать одну новость и одну рекламу в день, это будет заспавленный аккаунт. Даже если это будет подроб зубом. Даже если это будет по той который которую мы ведем. Но это, не, это смотрится для ваших посетителей хреново. Две новости, одна рекламка смотрится не очень. Три интересные информации от вас и рекламка смотрится более-менее. Четыре и рекламка может прокатить. Пять и рекламка прокатывает, потому что больше полезного, чем не, не сильно полезного. Понимаете? 6.7 это вообще идеально. Тогда реклама, которую вы постите иногда даже два раза в день, пролетает, и люди ее замечают, но все равно вас читают, потому что то, что вы публикуете как с вашим экспертным мнением или с вашей информацией, если вы туда добавляете, постите, а не репостите, людям важнее, чем реклама, которая есть. Это вы приблизительно работает как на YouTube. Есть видеоролик, есть реклама, которая появляется. В каждом аккаунте по 5 одинаковых постов. Вы открываете Twitter, Twitter Facebook, ВК, 3 страницы, нашли один пост, запостили во все сразу. Нашли второй пост, поставили на отложку. Нашли третий пост, написали его, поставили на отложку и так далее. И так вы можете делать через сервисы, вы можете делать это на неделю вперед за один день. Но если вам нужно что-то вот сегодня опубликовать, вот ну, не зашло озарение. Серии опубликовали, это не мешает вам. Опубликовали сами по себе. Вот в ключе, зашли вот на SMM Box, Зашли конкретно в этот сервис. Нажали Новый пост. Сюда написали пост, информацию, сюда добавили какую-то картинку. Написали, куда вы хотите опубликовать. Вот тут есть у нас вот куча всего, куда вы хотите запостить. Нажали куда, нажали Опубликовать, и в данный момент ваш пост опубликован был, например, там на, во всех ваших группах, которые вы там указали. Оп, или во всех ваших аккаунтах. Сразу, один сразу опубликовался. Это будет шестой пост. Супер. Седьмой замечательно. Рекламку нужно какую-то запостить именно. Вы ее подготовили, везде запостили, все. Но должно быть, если вы в салат положили случайно немного сахара сахар вы никогда не э, ложили то вы его может даже не сильно заметите он не сильно испортит вкус или в э, если вы положите в торт немножечко соли то будет я некая пикантность но когда соли будет очень сильно много то это будет реально напрягать понимаете друзья вот что-то мне скинули, посмотрим. Ну вот, Вячеслав скинул его, его страницу, как он ведет. Вот есть активность определенная от людей. И, как я понимаю, она даже не накрученная. Вот вам пример, пожалуйста, вот он публикует. И есть нейроникс, супер. Вот, пожалуйста, ведение интересная страницы, есть активность, люди постят, репостят, и есть информация по нейрониксу. Вот вам пример. Спасибо большое, Вячеслав. Вот пример, то, что, о чем я говорю. Ты читаешь позитив-позитив, оп, рекламка. М -м -м -м, так, и позитив надо. Позитив-позитив-позитив, рекламка. М -м -м, ну да, позитив-позитив-позитив. И у лю людей перед глазами нет вот этого постоянного спама, и они нормально реагируют. Я этого спрошу. И постоянно говорю, если вы хотите, чтобы ваши страницы были постоянно монетизированы, постарайтесь прийти к этому. А теперь секрет, о котором я говорил. Как можно не менять и не чистить ваши аккаунты от предыдущих баунти-программ? Ну, кто имеет YouTube-канал, и можете этот кусочек потом вырезать и себе для ваших партнеров показывать вот мой, мой совет. Все просто. Ничего не чистите, только э, убираете шапку, ну немножко меняете шапочку, чтобы это не было спама, не было никаких ссылок и хэштегов с какими-то другими баунти-программами. Это категорически нельзя. Для новых постов, или там в вашем, в вашей аватарке, или где-то еще, переделываете аватарку и шапку, а потом просто в течение 3-4 дней по 6-7 постов делаете нормальных. И в них добавляете информацию никакую, просто 6-7 постов в день делаете на протяжении хотя бы 3, хотя бы 3 дней. 7 постов в день. Для чего? Чтобы вот эти посты с интересной информацией, с вашими высказываниями, с чем-то вашим продавили весь вот этот вот шлак вниз. И новый человек, который будет заходить, его будет видеть только позитив, чтобы он не смог добраться до низа. Чтобы это было долго. Поняли? Вот вам ответ на вопрос. Все просто. Я обещал вам рассказать, я рассказал. Все элементарно. Твиттер, пожалуй, в Твиттере надо много. я не думаю, что есть смысл чистить все. Во-первых, соцсети плохо на это реагируют, а во-вторых, я не думаю, что это что стоит. У некоторых людей месяцами велась баунтика компания, и они не, не смогут все почистить, и я не рекомендую. Зачем? Зачем тратить на это время? Просто, ну не 4 дня, ну 3 дня, просто каждый день с интервалом не все подряд сразу, а просто с интервалом в полчаса, ну, мы посовещались, пообщались с руководством, они сказали, что хорошо, пусть будет так. Потому что, чтобы новые аккаунты заводить, долго, сильно, и люди нервничают. Поэтому решено, решение было принято вот такое, я думаю, что оно решит и ваши вопросы тоже сейчас. Вот. Это можете подключать ваши старые аккаунты, которым много лет, или которым, у которых есть большая аудитория, и ведите их только Правильно. Но только если вы не хотите вести параллельные баунти и посторонние какие-то, и в Drop По факту решение всегда есть. Друзья, на сегодня все. На следующее мероприятие во вторник мы будем работать по написанию правильных текстов и статей. Копирайтингу поделимся с вами опыт, опытом. И за сегодня большое спасибо, что пришли. Если какие-то будут вопросы, пишите в личку, всегда помогу. Окей? 200 постов удаляется за неделю. Не думаю, что есть смысл. Просто можно делать, как я вам порекомендовал. А мы будем продолжать работать с Bounty Neuronics. Как я понимаю, все будет. Спасибо большое, что пришли. Это видео передавайте дальше вашим партнерам и друзьям. Вот. И приглашайте новых людей, потому что если хотите, чтобы мы быстрее все стали успешными и появлялось больше заданий, побольше должно быть хороших аккаунтов и больше приглашайте партнеров.